Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Американская ПТшка 10 уровня Т110Е3 Карта, так забыл Эрленберг Игрок Джов к ноге Ну Но урона не нанес, зато посветил Есть 405 засвета Да, Риночерон-то как-то... Вообще бой начал неудачно, да? 144. Единицы прочности осталось. Ну и в ангар, товарищ, пора. все поиграл. А, вот так вот. Качай, качай десятку. Называется. Стоит оно того? чтобы выйти в бой два раза выстрелить, даже, наверное, барабан бедняга не успел разрядить. Здесь была возможность второго уничтожить, но там союзники опередили 110-го. Маус получает свою жирную щеку, Тоже уже до прочности 728. Для одного из самых Живучего танка в игре Это как-то вообще Мягко говоря, неприятность Да, тут, тут позиция, конечно Не очень Да, арта сюда пристрелялась Теперь будет ПКД накидывать Ничего удивительного Да, тем более там артабат. Сколько у него барабан? Четыре снаряда? Выстрелил он два раза. Плюс и вторая арта тоже сюда свелась. Ну, кранваген то тоже это... Навряд ли он высунется. что он совсем самоубийца, что ли? Счет равный пока что. Три-три. Как раз. И три минуты боя прошло. Здесь Еще везет, что у вот 261 не, не такая позиция выгодная, как у Артобата. Но не, не поехал он в угол, и теперь нет у него сюда прострела. Ну, артобат без урона. Семечки. здесь отъехать от кранвагна. Ну, почти. Один... Один выстрел все таки пропустил. Т-110. Что хотел сделать? 50Б вообще. Вот сейчас вот. чего вот это... Чё вот это было? Тут же ежу было понятно, что ты... Вот если ты выйдешь, ты... Ты... сольешься. Нет, он даже, даже выстрелить ни разу не успел. А счет. Счет все еще равный. 4-4 и прошло 4 минуты боя. Ну ладно, уже 4,5. Все такое небольшое затиши наступило. Но сейчас противник, мне кажется, в более выгодном положении. Ну там, если посмотреть на мини 140-й там по флангу обошел. Еще гриль сидит он. Не удалось добрать кранвагона. Выцеливает он тут. Нет пробития. Еще один выстрел. Ну, со второй попытки еще и критует боеукладку. Хорошо сейчас... Еще и орудие повреждено. Да, тяжело было в такой ситуации, если была обычная ремка. А так сразу и боеукладку, и орудие можно починить, не пришлось выбирать. Союзник здесь еще взял и мозг перекрыл. Я не знаю, да, вот уже разработчики говорили о том, что обычные аптечки, обычные ремки будут работать так же, как золотые, только, ну, наверное, будет у них время восстановления дольше. вот Когда это наступит, чтобы вот обычные игроки вот в такой ситуации тоже могли машину свою починить? Вот здесь, конечно, рискованно можно и не успеть, мне кажется. Да, 4, 3... Два, 2 1, Ну, две секунды оставалось все таки Ну, не, не знаю. Мне кажется, это был определенный риск. Можно было утонуть. А, побыстрее бы, конечно, ввели вот это вот. С расходниками. Это было бы очень... Очень удобно и... Я думаю, правильно. Да, в кораблях, к примеру, вообще отказались от золотых расходников. Там все одинаковые, то есть нету вообще никаких вариантов. От бабахи на 290. Вообще фигня. Да? Но не тогда, когда у тебя уже меньше тысяч прочности. Тут две. Две бабахи тут. Вот одну бабаху удается засветить И сейчас бы вот Фугасиком, да Бабаха здесь Вражеская поспешила Ну зачем, да Т110 ушел на перезарядку Спокойно объезжая с борта Тем более там возможность была Еще на 296 Получает 110 Остается 149 всего единиц Прочности, очень мало конечно Но зато обе бабахи Нейтрализованы Счет 7-11 Противник уже там около базы Но около базы, что-то как-то много бабах в этом бою Да там Две союзные на базе обороняются А, не, ФВ-215Б Это не бабаха, я все сюда ФВ смотрю Это... По, по, по значку тяжелый танк. Но все равно по две бабайки в команде. Счет 7-13. Остались два против восьми. Причем прочности там ИС седьмой шотный 110 -й. тоже на последнем издыхании у противника еще столько машин ну вот один против восьми какие шансы делать делайте ставки господа 91-й до сих пор не заметил, где 110, вроде уже увидел давно, нет, все равно поехал куда-то в ту сторону, может он просто хотел убежать? Готов ЕБР. Ну теперь да, это называется, подходи по одному, 140 прочности, блин. Ну едь, блин, ну ставь на гуслю и спокойно заезжай с борта и все. Тем более вы тут со всех сторон, блин. 140-й вон приехал с барабаном ТВП-шка. Как вы не можете его добрать, я не понимаю. Что за чертовщина творится? Где чемоданы не летят? Где 705 705 еще, кстати, ни разу не светился. Да, вот сейчас был, конечно, непонятная ситуация. Что-то не знаешь, куда 110-го пробивать, тем более с такой дистанции. В НЛД он шьется без проблем. Больше и думать не надо, да, в лобовой проекции, только в НЛД его проще пробить больше. Больше особо и некуда. О, 705 с полным запасом прочности, видать, проснулся. И стоит на гусле. Вот чемоданы полетели. Вот тоже что-то выцеливал, стоял и не пробил. Я не знаю, что это вообще. Так не бывает, это. Но судя по тому, что мы это видим, так все-таки бывает. Казалось бы, уже 10 раз 110 го должны были добрать. Есть еще пробитие. 705-й опять в ответ не пробивает. Что это? Где гриль вообще? Почему гриль все еще не приехал? 705-й, да так что-то, ствол вниз опустил, загрустил. Там, может, сидел маленький ребенок, да? Он два раза не пробил 110-го, расстроился, бросил мышку и убежал. Я не знаю просто, как это еще объяснить. Да, он даже не стал пытаться, хотя у него была возможность по-любому еще раз выстрелить. Тут летят чемоданы со всех сторон. 110-й до сих пор не потерял больше ни одной единицы прочности. Да, спустя после того, как он еще там с бабахами бодался. Гриль. Что с грилем? Ну, я помню, что у гриля там прочности. Ну, на волоске он там от смерти. До конца боя остается 3 минуты Собрал тут здесь, да? Треть вражеской команды практически Уничтожил, не сходя с места Там сразу 140-й ТВПшка, ЕБР И 705-й, вот, гриль Где ты был, гриль? Все, проспал Опасно, опасно, слева 135 урона наносит арта, 14 прочности остается у вот Т110. Интересно, гриль-то на фугасе? Гриль сейчас ничего вообще не надо изобретать, да? Просто заряжай фугас тут, куда бы ты ни попал, практически ты его уничтожишь. Вот сейчас, да? Ну, был бы у тебя фугас. Нет, гриль бронебойным снарядом не пробивает 705-го. И отправляется в ангар. Это уже 10 уничтоженный противник. Ну что, осталась арта. А, очередной нереальный момент, да? Там чемодан где-то ложится рядом, тут по-хорошему. Должна была арта добирать сейчас 110-го. Ну, ну да нет, как-то как не получается.